Вот э, важный вопрос в связи со Шпигелем, с Белозерцевым, с этим губернатором, со всеми остальными. Там вот мне еще написал наш товарищ, что сегодня взяли глав врача, еще один арест Пензи, э, значит, из больницы в Пензи в районе Терновка, взяли в тюрьму фамилию его Лавров, он член Единой России. Ну, я так понимаю, по этому делу говорят никому ничего не платил, воровал и так далее. И вот вопрос тебе тот, на который я не могу ответить вообще. Я и так пытаюсь, я профессиональный криминолог, блядь, я не могу ответить на вопрос. Путин утоет нахер. Ну, грабил бы он сам, Ротенберги, Тимченко и все. Зачем ему Шпигели, зачем ему Белозерцева, зачем ему главные врачи сраные, которые расхитили всю Россию. Я вот помню, в 90-е годы у меня было Саратское сыскное бюро «Аллегра». Мы охраняли предприятия, на которых На некоторых такой рай был с точки зрения Финансов, директор воровал Сам, как он воровал, он воровал по документам На все были, и к нему докопаться Мы никак не могли, никто бы Это то э, те, кто является хозяевами фирмы Пусть докапывается, А он держал нас, чтобы мы не дали украсть Ничего, и ни один несун, ничего вынести Не мог, просто ничего, то есть воровал Один директор, больше никто не воровал Было полное благополучие, и были рядом Структуры какие-то, я помню Мы даже ловили по Путно, потому что к нам прилазили через какие-то заборы, с какими-то вещами, мы их хватали, отводили там, ну, это, обойная фабрика. Понимаешь, мы а а охраняем дом строительный этот э э и перелазивают через забор с обойной фабрики, несут эти обои, мы их хватаем, туда приносим, говорим, мы наймите нашу охрану, вас никто не будет воровать. А там похер директор бухает, всем все, и все, все разворовывается. Вот Путин почему сделал когда то это обойной фабрики, чтобы все разворовывал, чтобы все уничтожалось, он мог бы сам воровать со своими дружками и все. Была бы и пенсия, и зарплата, и, и вайтники бы хлопали ему в ладоши. Он уничтожает Россию сознательно. Ты знаешь, вот он э, на старте, он был именно таким директором, предприятия которого вы охраняли. Но э, дело в том, что система прошла какой-то этап, э, может быть она акматическую фазу, назовем ее так, стоение такое, предшествующее старимую, этап, когда уже много вещей пошло в разнос. И она сама себя начинает жрать. Ну потому что ты же каждый вот этот оперативник, вот этот, который пришел к Шпигелеву и сказал, отдай бизнес нам и номинально оставайся, это же маленький Путин к нему пришел в избыл. Ну, да. да? То есть ну, какой-нибудь вот, курировавший его вот, там, полковник или он, вот он его, как сказал Шпигель, в интервью, значит, вот этот Свет Винович беседал. Извиняюсь, а, Путин да. не может управлять, он никакой не управленец, он нулевой. Он да. нулевой. В этом смысле, да.